Синдром так называемой отложенной жизни я расцениваю с точки зрения, как вообще, как говорят, лень. Как бороться с ленью? Слушай, дружище, а может с ней не надо бороться, а? Может быть это организм твой пытается отдохнуть, пытается перестроиться, либо наоборот, аккумулирует энергию перед рывком. И вот этот вот синдром так называемой отложенной жизни, да, если разобраться, это ведь... Он от чего? От бессмысленности существования и что-либо делать. Потому что если тебе надо, если тебе реально что-то надо, ты, блин, стены пройдешь, понимаешь? И смотрят, ой, ой, такой ленивый, я так Нет. Похоже на отмазку, понимаешь? То есть нужно здесь копаться в причинах, а не придумывать... Схемки, формулы, мантры, как я говорю, да, вот это пробитие на инстинкт, как стать или как побороть синдром отложенной жизни. Давай посмотрим, что именно ты откладываешь. Уж не откладываешь ли ты просто-напросто суету и бег на гребешке. Да? Малозначащие. То есть покопаться в причинах они а в следствиях. Вот эти психологички, психологи, они занимаются, скорее, как говорится, смазывают зеленкой твердый шанкер. Да, медицинская помощь оказана, оказана. все довольны, все довольны. выздоровление произошло, ну как сказать, мертвые не потеют. О, боже ты мой. Когда разрешают краткоствол, он будет у всех, кроме тебя. А когда ты его приобретешь, он тебе не поможет никак. Потому что у кого надо, он уже есть. Он уже есть. А тут гарантированно вся эта мразь будет с ними. Представь Представьте? Эту тему про краткоствол уже не знаю, сколько обсуждают. Ну с 90-х да потому что там немножечко было тогда вместо какого ствола почти все значит затарились газовыми пистолетами они кстати с виду были очень похожи часто менты могли значит это если что, видят какую нибудь рукоятку сразу они у них сразу так это не, не если даже там какой-то кричит это газовый газы у меня есть разрешение уже в поздно уже морда и об капот и все такое вот, то есть потихонечку, потихонечку газовые этаж пропали, их приравняли, я так понял. На них на разрешение точно так же, как на травмат, да? Одно время был без разрешения травмат, оса была такая, аса можно было в кольчуге оружейный магазин купить асу. Там, кстати, на витрине сосой лежал кусок оргалита ДВП, вот такой толщины, но ну, вот этот толстый, пробитый насквозь. Типа, смотрите, сколько здесь килоджоулей. И эту осу тоже приравняли. Ну, тоже на нее стало разрешение, так понимаю. Никто же не хочет заморачиваться решение. Хочет прийти в магаз, выбить чек и забрать. И прикрыть полицию. Угу. Сам. Да, вот это самое умное. Прикрыть полицию. Главное. Главное, такое реалистичное. Мне понятно, что в некоторых местах так и есть: все с охотничами, все с разрешениями. Не, я не курильщик, я могу покурить, когда выпьешь, допустим, коньяка в хорошем компании. Можно закурить какую-нибудь сигариллу или трубку. Я пытался курить в девятом классе, когда из одной школы в другую переходил, чтобы казаться крутым. Там все курили. В новой школе все курили. Я был в шоке. Пришлось научиться и изображать себя курильщика. Первые два дня. Потом э, они узнали, что я металюга, рокер-металюга. Я стал своим чуваком сразу из-за рок-музыки. И понял, что... И перестал убать и тырить сигареты. Он курил космос, я уявскую Я у него чуть-чуть подтыривал. Научился курить. Но не втянулся. <ск problem> понял, что это не обязательно. Ну, первых это накладно. Это же деньги, понимаешь, надо тратить. Всем говорю что я бросил. Я бросил. На последнем киноклубе Махрова, пишет Типан был смешной момент, когда Инцел сделал предположение, что персонажи Леонова и Куравлева это один человек, как в бойцовском клубе, якобы их вместе не показывали. Ой, блин. Хорошо. Понимаете, это я называю умножение сущностей без необходимости. Нам вот эта вот гипотеза понимает раскрытие проблематики, поставленной в фильме. Понимает, почему Афоня такой. Вот эта гипотеза помогает или нет? Или просто это очередное, понимаешь? Ну, может. Хорошо, допустим, Леонов у Кураклев это один человек как в бойцовском клубе. И что повлиял ли на Куравлева Леонов так на жизнь Куравлева, так как повлиял в бойцовском клубе этот э, Дёртон на Джека? М? Там это, он, наоборот, мне кажется, ну я, по-моему, говорил, да, это такая отцовская фигура, которой у него никогда не было, и вот он его заполучил, как бы, да. Вот. Каково это жить с отцом? Ну, или, как знаешь, встреча с отцом, которого никогда не видел, и о котором судишь по рассказам матери. И вот он тебе сам рассказывает, что с матерью мы жили вот так, то она выгоняла на мороз. Или, допустим, вообще он бы спросил какой-нибудь, допустим. Безпризорник, без отцовщины. батя а ч ⁇ ты ушел? Маджик говорил. Он нас бросил. А потом при разговоре с отцом вдруг возникает, ты знаешь, она меня выгнала. Всю жизнь мозг выносила. Пришлось пить. Чтобы не спиться, не умереть, я решил уйти. Понимаешь? Потому что доставалось всем. Всем. И тебе в том числе. И поэтому, так сказать, я ушел, чтобы не дошло до худшего. Вот. Вот так вот отец. Как бы Леонов, да, рассказывает Куравлева: что такое жить с бабой? А она может твои улочки ломать, мотыля в унитаз спускать, тебя на мороз нахер выбрасывать, ей будет глубоко похеру, как как это будет выглядеть в глазах детей, дочери. Глубоко похеру на психику детей. Знаешь? То есть ты вот сидишь Афоне, спрашиваешь, может, не жениться? Это второй, самый интересный вопрос, когда Леон уходил. Когда он ему советует, ракладывая макароны, жениться тебе надо. Это как бы он его тестирует, а тут ему в ответ парирует. "Чё, чтобы меня выгнали, как тебя? Вот. И под конец он спрашивает, жениться? А и ему говорит. Ну, это каждый сам решает. То есть это четко и нет. Нечеткая, но очень прозрачная. Сынок, ну ты видишь, что из себя представляют бабы? Видишь же, у тебя нет так сказать недостатка в материале да у тебя и такие и такие и такие смотри были да и есть в любой момент может может заполучить и связывать счастье собственной жизни с ними посмотри вот на меня и во что может превратиться твоя не такуся катя в такую же как моя то есть демку пользуй, ну не стесняйся, пользуй демку. Ну шо ж ты там отлыниваешь от гималайских медведей, от поездки на яхте и по Енисею. Да хорош отлынивать. Все тебе колбасит. То в деревню, то в Мурманск, то в Череповец. Да угомонись, афоня Нет счастья нигде ни в городе, ни в деревне. Все одинаково. Выбери, где тебе комфортнее. А лучше и там, и там. Работаешь в городе? Фиксировано. 8 часов и до свидания. Дача в деревне. У тебя домик уже есть. Понимаешь? датчик в дерев... даче в деревне иллюзия по... Сем... семеро по лавкам ну чувак это понимаешь это обрубать то есть не будет возможности отхода это все это все это капкан когда семеро по лавкам то есть последнее испытание не тот Кузькой, это осознание того что семеро по лавкам не решит его проблемы мы ну можно разбираем все варианты но смысл Дальше, дальше, хорошо. Это один человек, как бы сомкнули, как бы их вместе не показывали. Как не показывали. А, хорошо. Выходит, значит, его и на балкон, и Фидул не узнает в нем. Афоню, фоню? Настолько он пьян, ну а второй? Второй просто не знает, как выглядит о фоне? Не знаю. Х Херня какая-то. Дальше, дальше что нас хорошо берем эту версию и и ну продолжай продолжай у меня есть знакомый таксист у него была оса пишет Алексей Диаконов вот ребятишки отняли у него осу в подворотне так что господа бояре и товарищи мы вы им пользоваться то умеете а главное сможете ли использовать да да да Менты отнимут, подворот не отнимут. Не успеешь, что первый выхватить. Испугаешься применить, скажем так, даже если успеешь выхватить. Сможешь ты вот так человека выстрелить? Даже осой, допустим. Сможешь? Не факт. А он увидел у тебя в руках какую-то пуколку. Понимаете, вот я когда выстраивал свою концепцию на основании того, что мы видим. Что нам показывают, понимаешь? Потому что вот, э, осмысление. В конце фильма, когда зрителю говорят: Да, твои догадки верны, это воображаемый друг, это его альтер-эго. Посмотри, да, куда оно его завело в бойцовском клубе. Понимаешь? То здесь, допустим, э, хорошо, вот это предположение никак не расшифровываемое режиссером в конце фильма. Никак, понимаешь? Просто очередная догадка зрителя. Ну, там вообще всех можно записать воображаемые. Давай запишем всех. И вот эту Катю. И ту, с которой он танцевал. Всех! И, ну, поперебираем. Вот кого, кого еще можно записать? Катю можно записать? Можно. Хорошо. И если в бойцовском клубе это воображаемость Дертана, Тайлера Дертана, она несет смысл. Она дает осмысление всему тому, что ты увидел от начала до конца. И в финал. Понимаешь, это отцовское альтер-эго. Бунтарское мужское. Которое он уничтожает в конце. Так, вот эта догадка она какое построение сделает, которое пронизывает весь фильм от начала до конца? То есть, когда нехер сказать, и начинается придумывание такой вот такое по аналогии с тем, что там слушал, да? Разбирали? Разбирал этот заимствователь, да? Раньше. Поисковский клуб. Вот он и, и шаблон нахерачит. Этот шаблон применяет к другим фильмам. Творчество 0 Смысла ноль. 2-0. Сортир. И повелся на свою не такую. Нет, я и говорю, что она образ, когда мы разбирали Катю-то. Какое будущее Катя? По сравнению с остальными всеми женскими образами. Она максимально годный вариант. Я говорю, это есть не такая. Не-не-не, какая она не такая? Не-не-не. Чувак, лучше не такой. Ни у Куравлева, ни у нас с тобой не будет никогда. <соценно> это гарантированно. <соценно> вот. То есть ты, у тебя представление не такое другое, да? Ну-ну. Продолжай мечтать дальше. Вообще было бы интересно послушать. Хорошо. Катя не такая. В твоем представлении, что из себя должна представить не такая? Проф профессионалка, которая тебе за пятерку дает. А то, что да, у нее путь в, в, в то же самое, что из себя представляет жена Леонова. -так, так, так". Вот в том-то и дело. Он почему не, тороп не торопится с ней уйти медведи смотреть? Вот. Потому что он не верит ей. Вот считает ее такой же как все остальные и верит в любовь к лене поэтому и нержавейку тиснул вот. и в пиджаке к ней там приходит а и от нее что а ничего блин, даже чаем не упоила этот как куравлев то испугался ну ладно куравлев у него опыта много и он как бы он не пользует катю из-за недоверия и иллюзия любви к Леня. Всем в деревне с Леной, которую люблю, которая сейчас впечатлится, смотри, какое хозяйственное, и все у нас будет на мази. Только что-то она чаем не поит. Куравлев. Хорош тупить. Ты не видишь, что она улыбается. И все. То есть еще один позрел Я это называю еще один прозрел по поводу Лены. Куравлев. По поводу Кати у него в будущем. Но чтобы не шо... чтобы не и шокировать зрителя и зрительниц открытый финал а фоне это мимино пишет агент. на минималках невыносимая легкость бытия в социалистическом рае ну ты знаешь бытовой минимальный бытовой рай был обеспечен это факт понятно что человеку нужны смыслы вот тогда вот четко было зафиксировано лишение этого мировоззренческого смысла у огромного слоя населения я считаю что как раз Афония, это продолжение фильма премия продолжение где молодой парнишка ученик леонова или может сам даже леонов понимает что вот это начальство с властью уже не стесняясь вовсю, какие-то свои мутки крутит. И нам, работягам, здесь на местах. Ну, пока еще можно созвать актив, заставить их всех отчитываться. Хотя они желания мне не горят и сразу его начинают. Вы почему опоздали? Так всего на одну минуту. А вы думаете, что на... ну, в общем, стали его строить, как младенца, да? Как мальчика отчитывать? ни хера себе, А что ты за... Я не просижу здесь в пиджаке в штабе. Я вот с работы, между прочим, только переоделся на одну минуту ты меня. То есть вот это вот. Помните фильм "Примета"? Вот фоне ее продолжение. Мимино, блин, давно не смотрел. Там что-то такое типа настоящая большая любовь в деревне на пианине играет и рада его, при... его приезду. А он влюбился в москвичку, которая, значит, там на него не смотрит, потому что он малая авиация, херня какая-то. Другое дело за гранку. И вот он всего добился, а счастья нет. И любви нет. А настоящий любовь, любовь там. Опять какая-то деревенская тема, понимаете, деревенщики. Степан Ревенович, когда смотрел Афоню, почему-то казалось, что сейчас вот-вот будет линия с Леночкой. Но такой облом потом. Sonaro, но такой облом потом а там облом не хуже там же облом как он же потом пустился в запой ну как запой с фидулом они в ресторане там пьют он танцует якобы под этой долбаной частушки опять великолепная режиссерская находка рок-группа ну оркестр из старух такие конкретно тетки глубоко засора глубоко и музычка такая знаешь три прихлопа два притопа вот. то есть чтобы никто не сомневался вот у вас иллюзии да? посмотрите какой он мерзавец подонок у него ни вкуса ничего алкаш алкаш вот. после этого облома с леночкой он да идет пьет и понимает, что ну, единственное, кто к нему по-человечески отнесся из представителей женского пола, это вот Катя, которую он всячески от себя отталкивал. Агент Смит, я бы сказал так, в Союзе процветала мизандрия. Значит, насчет процветала, здесь хочу не согласиться. Она была как факт, как э, извращенная форма социальности когда большевикам предъявляют за то что они ввели разводы алименты вот это считаю несправедливым потому что они зафиксировали то что было в обществе поместный собор 17 -го года лето 17 -го года до революции 18 17 18 годов митрополит сергий фиксирует и разрабатывает дополнение пунктов разрешающих разводы Церковь сама ходатайствовала о том, что уже внутри себя вырабатывала новые пункты дополнительные. То есть те пункты, по которым разрешался развод, да, да, даже в церкви. И когда большевики взяли функцию на себя гражданской записи актов, понимаешь, это не значит то, что они захотели мужиков зачмырить. Просто митрополит Сергий так и фиксировал. Россия на первом месте по количеству убийств то, что мы, церковь, не даем разводы, из женщин людей не делает, они мужей убивают. То есть разводы спасли мужчин от смерти. понимаешь? Это понятно, что сейчас, сейчас что у нас осталось? Да, вот эта социальная гарантия, возможность развода и алиментов. И она им пользуется, они пользуются ею возло зло мужчинам. Понимаешь? естественно, да, мы сейчас смотрим, что у нас по факту на сегодняшний. Вот то-то и все. Так кто виноват? Большевики. Класс. Опять не женщины, которые ведут себя по-скотски в отношении мужчин. А большевики. Блин, класс. Как я вот это люблю. А вот это вот. Кто виноват? Инстинкт виноват. Ее пробили на инстинкт. Отлично. Кто виноват разводе? Большевики, они ей разрешили разводиться. Отлично. Класс. Они служают и радуются. Да, да, да, мы не виноват, мы не виноват. Большевики, да, да. Ну, друзья, скажу так: в советское время патриархата было реального патриархата было больше, чем сейчас. Тогда мужчина был защищен. Понятно, что все это имело некоторые, так сказать, свои извращенные формы на местах хорошо фильм экипаж самая мерзейшая сцена от которой уже когда я помню в детстве смотрел просто мурашки по коже несмотря на маленький на таскать детский возраст это даже с куда умцу было понятно жуткая несправедливость и бесчеловечность этой сцены когда делят значит ребенка маленький ребенок вот и там три судьи все мужчины и там начинает разбирательство. Разбирательство, разбирается. У него адвокат. Она начинает врать. Ее словили на лжи. Мать же сама против нее. Фикси говорит: да? что бил? Да нет, так под подзатыльник. Пил. Не, никогда пьяным не видела. Она до этого натрендила. А мать выходила в зал. Э, выходила там в коридор. То есть она пускается во все тяжкие. Вот. Мерзейшая сцена. И по финал какой? Финал все-таки у него забирают этого ребенка. Хотя. Получается как? Там шансы равные. Она ему говорит, он летчик, он не сможет заниматься с ребенком. А адвокат говорит, так у него есть мать и сестра, они могут раз заниматься. Она говорит, ну это все-таки родная матья, а там какая-то бабушка и тетя. Знаешь, что перевесило? Вот что перевесило. А так у них были равные шансы. И если бы он был, допустим, не летчик. То там возможно, что ребенок должен Опять же, смотрите, вот это все бесчеловечная ситуация, которая видна даже слепому, она заслуживает отдельной линии в фильме, настолько это было вопиюще. Были такие случаи? Были. Было это мейнстримом. Нет, как сейчас до мейнстрима? не было. Это сейчас никто об этом не говорит, даже не обсуждает. Потому что это как бы само собой разумеется. Тогда это в художественном фильме. Фильм катастрофа, приключенческий. Отдельная линия. Понимаешь, настолько это было вопиюще да да да и таких кукушек блин прорабатывали как афоню и это был позор быть разведенкой позор свои же бабы заклюют так что тогда бы вот этого патриархата который, о котором все мечтают было больше чем сейчас больше просто в сравнении с теперешним временем кажется что тогда был рай Но вот живет этот сантехник в отдельной квартире не в коммуналке в отдельной квартире в любой момент может уйти после 8-часовой рабочий, пошел. Бесплатные путевки, все нормально, да. Можно в фонтан там нырять, сколько угодно. Сейчас такая соцзащита есть. И близко нету. Андрей Сорокин. От новоселовщины до фашизма не сильно далеко. Точняк так ты я же уже блин задолбался говорить ранговая теория это скрытая завуалированная расовая теория все точка. Понимаешь? античеловечность нельзя сейчас но нацизм на открытом виде ранговая это расизм нацизм евгеника Недалеко. Конечно, недалеко. А он же так говорит, я правый. Я правых взглядов. Религия, домострой, пасека, хозяйство. но ну, что ты остановился? Самый правый был кто? Гитлер. Правее. Гитлера никого не было. Чего ж ты притормознул-то? А? Мы поняли, да. Ранговая – это расовая, видоизмененная, адаптированная для скудоумцев. Ну под запрос, под запрос. А, э, смысл тот же. А, мизантропия, мизандрическая мизантропия, да? Ленчо, Как вам утверждение, что любящая женщина обязательно устраивает горячие стерик? Нет, херня, херня, а? горячие. А потреблятка холодные. То есть есть, вы разбираетесь в сортах истерик? Для чего? То есть исключительно с целью своей выгоды. истерики это признак дефектной женщины. Истерика это нечеловеческое взаимоотношение с человеком, с тобой. Тебе устраивает истерику? Тебе это нравится? Тебе это нравится? Если тебе это нравится она дальше будет устраивать. Если тебе это не нравится, ты это показал, сказал, пояснил, закрепил, утвердил, она может по дурости, по шаблонности мышления врубить ее, как, как это делала мама, как это она делала со своим бывшим. Если она тебя любит, никаких горячих, холодных, теплых. Не должно быть даже намека. Понимаешь? Даже намека. Если она начинает там холодно, и объясняет их: я же не меркальтильно, я исключительно для тебя, чтобы ты там развивался, чтобы испытать хоть какие-то эмоции. Все это лажа и отговорки. С целью своей выгоды. А, понимаешь, что выгода может не обязательно быть, она истерика устраивает, и ты типа горячие это. И ты, перепугавшись, даришь ей что-то там. iPhone, шубу, поездку. А это типа ничего не просит, но мозг выносит. Знаешь? Ресурс понятия очень широкий. И это не обязательно денежки. Это просто может быть твоя кровь. Знаешь, говорит, кровь пьет. Ничего, как бы не требуя. Просто пьет кровь, делает мозг. Это и есть ресурс. Ты у нее в качестве ресурса. Э Унитаз, которой она испражняется сливает свою энтропию. Негатив. Вот ее ресурс. Без всяких шуб и айфонов. Без всяких. Однако она тебя поимела И говорит, мне нет холодно, это холодно. И вообще насчет насчет как придумать. Она будет говорить, я же эволюционно проверяю тебя, насколько ты сильный самец. Потому что женщины, самки, они проверяют самца, чтобы вот он был сильный. Понимаешь? То, что тебя не убивает, то сделает тебя сильнее. Херня! Херня! То, то сделает тебя инфарктником и инсультником, понимаешь, инвалидом или убьет. Вот что. Проверяет она прочность. С чего это вдруг, любящая вдруг э, в своей маленькой головке решила быть судьей? Сильный ты мужчина, не сильный можно тебе вынести мозг и ты никак не отреагируешь как настоящий мужчина как кремень это что такое это что за любовь такая Нет, какая-то лажа какая-то манипуляшка психологически что ли вам это рассказать не слушайте психологичек даже в штанах